Привет, молодые люди, меня зовут Эрик, Steam ID Шоков, ВКонтакте Шок Е, никнейм Шок, а Инстаграм Эрик Шоков, ну еще и Twitch Шок. Давайте сразу к сути, я купил трекер для глаз, он следит за тем, куда я смотрю, и это все отображается у вас на экране. Я вам сейчас покажу, как это все работает наглядно. Смотрите, я прямо сейчас в своей комнате, и я могу посмотреть на любую точку на этой картинке, и вы будете понимать, куда я же ее смотрю. И да, кстати, вы мне не сможете на стриме забатить, посмотреть на голую женщину. Не надо, я больше не буду с ним стримить, наверное. Так, смотрите, сейчас у нас тут компьютер, я сейчас прямо на него смотрю, на весы смотрю, на камеру, на телевизор, на кнопки, на кресло и на весы еще раз. Вот, вот как это все работает. Вы видите, куда я смотрю? Вот. Поэтому я посчитал, что будет интересно посмотреть, то куда я смотрю во время игры в CSGO Возможно, я смотрю в пол, а возможно, я читер. Но ну, а чтобы было бы еще интереснее, я сыграю в шоу матч. Вместе с этим трекером Мой состав это Фандер Сейчас Фригуша, Марк Буллах, Пранкер И Джунтелла А я играю против Инсайда, это Антики Лина, Ван и Маньяка Очень потно все получится Поэтому приятного просмотра Ну и самое главное следить за тем, куда я смотрю И давайте наберем 15 тысяч лайков А я прямо сейчас смотрю на составы Вот. Очень крутая тема на самом деле Но раздражает немножечко то, что вы видите, все, что я вижу. Кстати, как вам Ай-Шакафон? Я думаю, впустите его уже в разработку сколкова. Фандер, Там, да, ты, ты на Ты что, прикалываешься? Фандер, что, да, ребята, Фандер когда я буду просить тебя дроп, давай, и все, твоя суть в твоей команде закончится. Раз один. Один резать. Вместе, вместе, варь. Дай в шовместе, Ты Как думаешь, она налево и направо? Тебе хана, это все, что я могу сказать. ой ой хороший Хорош, пантер. Папа дома. Поиграю, займаю. Да, я ты мочел, ты? я мочел. Вышел. Робс может быть. Firebox. Ковра один. Найстрай, nice все нормально. 90 убил. Еще один, подо мной. Убил еще потом ночел. Молодец бро. Хорошего, конечно же. Все, ям, ям, ям, ям двойным пацаны газуют. Нам туда заходить а, или просто? А, здесь близко. Сложного Блин, сложно это будет. Вам. Есть а, ям один, яма два, яма, да. яма двойная выше. Забрал проход. Забрал проход. Бомба яма. Все, лазер ставил бомбу. Яма, чел, по-братски, можно его убить? Без головы, чел, яма Еще один, еще один яма Бил Обс ковры, убил Все, Последняя яма, последняя яма, Стоит, да, nice. а, Яма есть, чел Яма, яма раскидка, двое, Я как жду, минимум жду. С тобой, -то. Выше. Лучше Лучше nice. Найс, nice. очень nice. хорошо ладно А этот красный?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 Хорошо. Пошли до видео, пошли до видео, пошли до видео. Минус он. У меня одна в Афкаф встали? Нет. Марк, Марк, Марк, не надо. Конкурс. А, Отстреливайся. Хорошо, а, nice. ребят. Модцы, нафиг. Nice. <laughs> это какой хрень мы сделали. Как мы это берем, я не знаю. Лучше, окно, идите бы, идите бы, идите бы, идите бы. На одного выйдите. На одного выходите. Окно. вместе-вместе-вместе здесь близко сети марк не слушается хорош да может быть может убил молодцы вверх-вниз сзади брат, можешь пушить его и кичин потом на перетяжке будет блин, когда я проверяю Ещё Кон, Кон. Я прыгаю. А, Эдвард стоит. Шорт. Сделаем. Живи, пожалуйста. А Блин, он, чуть тебя чуть похожих, хоп, он, он тебя видел? Он тебя, он тебя видел было, я вообще, Да я, да, а игрока. Скамик. Это, а понятно, вопрос просто. 10 хп, 10 хп. Двое окно слева справа. Двое окно. А -а -а. 10 хп. Ладно. Ну, трейн. перетаскиваем. В принципе, трейн это мое. Прямо сейчас я на сайте KSFL и поставил 70 долларов на коэффициент 1,3. Я забираю прямо сейчас. И так работает сайт. Если я сейчас поставил на 1,40, то я бы проиграл. Я сейчас ставлю на 2X и могу вывести когда угодно. Я проиграл сейчас 90 долларов. Но чтобы вернуть эту сумму, я поставил в этот ножик на коэффициент 2X. Да, да, шикарно. Мы сейчас заработали x2. Ну и не забывайте про бонусы, потому что, используя KSFL в своем никнейме Steam, вы получаете бесплатные проценты к пополнению. Закидывая 100 рублей, получаете 150 Прямо сейчас я поставлю 10 долларов на джекпот И а, я буду соревноваться, кстати, среди большого количества людей Где банк уже 135 долларов И, к сожалению, здесь меня даже близко нет Ну а ссылочка на CastWall есть в описании И плюс мой код, который даст вам процент к пополнению А мы идем дальше Пятеро Ой, за мной выехали Найс Все, красный один Эх, Наташка да. Вот, сейчас будет интересно. Сколько радост нам в атаке надо будет сейчас взять, посмотреть. Нам нужно взять всех, чтобы там. Потом... А, а, катушки. Нет, вверх, вверх, вверх, сори. вверх. А, ага. чего? Блин, сложновато будет. Засеров начинаем, плюс такая пистолетка. Плюс нас не все знают тройн, и плюс я сам не лучший игрок. Без давай, головы давай, чел, да. убил одного Ой, хорошо, ребят, красава Близко здесь завело. Вейлон да. Шок, забери ему, кон, пожалуйста, ты ставь бомбу. Кон, кон, Чел в коннекторе а, да, э, э, На электро И под тобой слева. Под молодец, а, Марк, нет. молодец лоба, лоба. не 5 Он, Он красный, лоба. видишь? А да. За зеленым 40 хп Хорош Хорош, да. март. Хорош, брат. Ну ты... Выпрыгивай теперь. Да, Нижний стоит, если У меня лодки. Близко электром. Сайф, Молодец, брат. Ну, Двое, м поп. Ну, я думаю, за КТ у нас будет полегче. И что-то есть какой-то шанс камбэкать. Вышли я. А. Буду. Еще поп вышел. Не, ну. Дали. Еще пункт, еще плент, еще пункт. Один очень красный будет. А, нет, не стали. Понял. А, этот, сотка живой. Четверка. Пал. Да. Найс. Nice. Хорош. Шок, лялео, флеш пошла. Давай. Пу пуш, пуш, пуш. Бум. Нет, не взял, нет, не взял. Депуть, депуть. У вас зеленый должен быть два. Убил. У вас тут сюда. Ладно, все, это великий камбэк. Я чувствую, как они поплыли уже. Ну, 4 дал. Хорош. За собакой, за собакой. Все, я звоню в полицию, я не попытаюсь. это фаундер, Мой план, ребята. Оно, Оно выпрыгнуло. 10 хп. Навернуло. Дивусь, девуш! Все, Зев. Он смоку, братик, 5. Ты он убил. Я думаю, ты успел. Да. хороший, лучший шок. Ну, Хорош. Я урынил смаком. Нету бабой. Хорош. Айви вышел. Давай, я смотрю, зелень, молодец. Олег, вышел, элект, На, на красном. Хел. Ай-яй-яй Что? Там 10 по э, не походу. Убил Убил Хорош И все. Тю... Чекай 100, Марк а, хорош, а, хорош, хорош, хорош Молодцы Пойнти, пойнти за смоком Детейкайте, депутат. Хорошо, С вверх не жду. Я деффю просто. Наверное. Да, нижний будет. <связывающий> нижний вышел. Нижний на вышел. -э Найс. Хорош. Найс! Хорош! Найс! Хорош! Найс! Хорош! Найс! Хорош. Как же это было Найс! хорошо. Отлично. Тебе не хватает, давай. Ой, <связывающий> запрыгнул. Молодец. Красный. Марк, слышишь? Лучший Ты молодец. Очень хорошо играешь. Фух, такое ну, все, сейчас... Говорю, -э, давайте, езди, стой, стойте, это... сейчас успокойтесь Мы делаем то же самое, что и сделали. давайте Все да, то же да, самое я не Олов, Help. олов Хорошо Хорошо, Пробуй, пробуй, иди Меня так это раздражает, я Я такие тайминги тупые ловлю Понятное дело, что мог быть зелень, но я так неудачно туда встаю. И зелень вроде, не? Не знаю, Бимба у нас. Да. Лучше ты спас меня. Откуда? Ага. Да я не могу, брат, оуф, чел. Ну да, оу, фоу, фоу. Айви. Оу, о, джит сзади, сзади. Бля, вот уперся, версии я как мудак. Ну как оф, And, uh, and, uh. Спасибо за игру, Фандер, ты просто убийца, просто забей. Ребята, я оставлю твич и фандер в описании, просто подписывайтесь на этого убийцу, это забей какой-то. Чел должен играть на не. Я шо мать катаю, мне пока и Окей, ладно, ну а мы идем дальше. На самом деле фич неплохая, но в CSGO она по сути не нужна. Хоть и это использовала компания GELIC, в своих турнирах по CSGO Но мне кажется больше такого не будет Я надеюсь тебе было это интересно Ну а я с тобой прощаюсь, с тобой был Яшок И не забудь пожалуйста подписаться на этот канал Пока